Mm -hmm. Ай, ай, ай, ай! О мой бог, черт возьми, мастер! Хорошая работа, блядь! Это зеленый. Ты чё охуел? Ты, Ты чё, блядь, охуел? Ты в пиве?